В этом видео мы будем готовить исковое заявление. Прежде чем приступим непосредственно к заполнению самого искового заявления, рассмотрим его структуру. В исковом заявлении есть несколько составных частей, которые мы заполним. Первое это шапка. В шапке мы будем указывать наименование суда, сведения об ИСЦ, сведения об ответчике, опишем основную содержательную часть. В которой будут изложены фактические обстоятельства и юридически значимые обстоятельства, с которыми связана возможность принятия судом положительного решения, связанного с признанием вашего ответчика, утратившим право пользования спорной квартирой и как следствие выписка его из этой квартиры. Следующая часть – это правовое обоснование. В данном случае она уже заполнена и вам здесь ничего заполнять не нужно будет. Следующую часть, которую мы заполним в исковом заявлении – это результативная часть, в которой мы будем непосредственно формулировать то, что мы будем просить у суда. Далее идет приложение к исковому заявлению, в котором будут перечислены все документы, которые необходимо приложить к исковому заявлению для того, чтобы была соблюдена форма данного искового заявления и суд имел возможность принять данное иск... Заявление. И последнее, это непосредственно сведение об ИСЦ, где будет стоять подпись и дата его подписания. Итак, приступим к заполнению искового заявления. Первое, что нам необходимо заполнить, это наименование суда. В предыдущем видео мы нашли наименование суда и, соответственно, нам нужно его указать. Я указываю наименование Вологодского городского суда, именно того суда, который я нашел на примере в предыдущем видео. Далее нам ну, необходимо заполнить сведения об истце. Необходимо заполнить фамилию, имя, отчество истца, точный почтовый адрес фактического проживания и телефон. В отношении истца я указал сведения вымышленного персонажа, указал его фамилию, имя, отчество, почтовый индекс, город и улицу, дом и квартиру, место его фактического проживания, куда будут приходить соответствующие судебные извещения, а также указал телефон. Далее заполняем сведения об ответчике. Аналогично тем же сведениям, которые мы заполняли в отношении ИСА, то есть фамилиями отчество ответчика его почтовый адрес проживания. В данном случае мы исходим из того, что мы не знаем почтовый адрес фактического проживания ответчика, поэтому мы здесь указываем почтовый адрес его прописки. И, соответственно, телефон, если он нам известен. Я заполнил сведения об ответчике. В данном случае это тоже вымышленный персонаж. Я указал его фамилию, имя, отчество и адрес по прописке. Телефона я его не знаю, поэтому телефон я его не указываю. Один важный момент на который необходимо обратить внимание. Вы можете предъявить исковое заявление о выписке одного ответчика, а можете в одном исковом заявлении указать сразу двух ответчиков если или трех ответчиков если вы хотите выписать несколько лиц. В данном случае я показываю пример, когда вы хотите выписать одного человека. Но если вам нужно выписать нескольких человек, то соответственно в шапке необходимо указать сведения в отношении каждого ответчика <coughs> в отдельности. Я покажу как это должно выглядеть. Для примера я заполнил сведения о дополнительном втором ответчике. Указал также данные вымышленного персонажа, фамилию, имя, отчество, место прописки, телефон в данном случае я не знаю. То есть, как видите, у нас в шапке идут сведения об одном из C и о двух ответчиках. Если у вас несколько лиц... То есть больше двух ответчиков, то третьего ответчика вы также указываете ниже. Точно в таком же расположении и с указанием той же самой информации, которая указана в отношении предыдущих ответчиков. Если один из ответчиков у вас несовершеннолетний, вы все равно его указываете в точном соответствии, так же как вы бы указывали, если бы этот ответчик был совершеннолетним. То есть никаких исключений по возрасту для ответчиков нет. То есть если вы выписываете ребенка из квартиры, указываете его в качестве ответчика и указываете полное френдия имя, имя, отчества, его место жительства, ну, телефон, соответственно, если есть, указывайте. Я удалю сведения о втором ответчике, потому что мы будем подавать исковое заявление в отношении одного ответчика. Далее. Наименование «Исковое заявление» и подзаголовок «О признании утратившим правопользование жилым помещением» оставляем без изменения. И далее нам необходимо перейти к описанию основной содержательной части. То есть нам необходимо описать вашу ситуацию и наличие юридически значимых обстоятельств. Основные правила. Описывайте ситуацию простым, понятным языком, максимально информативно. Основная часть вашего описания должна подчиняться определенному критерию. Этот критерий... Ясность и понятность и полнота. То есть придерживаясь данных критериев, вы описываете полностью свою ситуацию. Конкретно сейчас по шагам мы разберем, что нужно вам описывать в данной описательной части. Первое, что мы опишем, это когда истец, то есть вы были вселены в квартиру и прописаны в ней. В качестве примера я привел следующее описание. Я Иванов Иван Иванович, прописанный, проживаю в квартире по адресу город Волок, до улицы Ленина 1, квартира 1, с 1 января 1985 года. Данная квартира была получена моим отцом которого в настоящее время нет в живых. Квартира муниципальная и в настоящее время не приватизирована. Далее мы опишем в исковом заявлении, кто прописан в квартире, кроме истца. Для описания данной информации вам понадобится справка о составе семьи или справка о прописанных, которые вы получили, используя мое ранее видео о сборе письменных доказательств. К моменту написания искового заявления вы должны были получить данную справку и всю информацию сейчас о том, кто прописан в квартире, будем брать именно из данной справки. В качестве примера я привел следующее описание. Кроме меня в квартире прописаны, зарегистрированы по месту жительства следующие лица. Иванова Мария Степановна, являющаяся супругой истца. Иванов Сергей Иванович, являющийся сыном истца. Ответчик Петров Петр Петрович, являющийся племянником истца. Для полноты и понимания картины ваших родственных взаимосвязей лучше в исковом заявлении при описании состава прописанных лиц указывать непосредственное отношение прописанного человека, то есть его родственную связь с истцом. В данном случае это это облегчит суду понимание ваших внутренних, семейных, родственных взаимоотношений и позволит суду яснее представлять совокупность ваших юридических и родственных связей. Далее мы опишем, сколько времени ответчик фактически проживал в квартире, когда ответчик выехал из квартиры, каковы причины выезда ответчика из квартиры. Если ваш ответчик проживал в квартире какое-то время, а потом выехал, вы, соответственно, описываете эту информацию. Бывают случаи, когда ответчик Никогда не проживал в спорной квартире, был исключительно прописан и никогда в нее не вселялся. В этом случае вы не можете описать период, в течение которого ответчик проживал фактически в квартире. Поэтому вы просто указываете что ответчик никогда не вселялся в квартиру и никогда в ней не проживал. Для примера я написал следующее, ответчик проживал в квартире до 2005 года. Осенью 2005 года ответчик выехал из квартиры, забрал с собой все свои вещи свою мебель. Выезд ответчика был связан с тем, что он вступил в брак, создал свою семью. Некоторое время После выезда из квартиры ответчик проживал в квартире своей супруги. После этого ответчик вместе со своей семьей уехал из города и связь с ним была потеряна. В настоящее время место его жительства мне неизвестно. Вы, соответственно, описываете свою ситуацию, именно свое видение причин выезда и характера выезда и других сведений о выезде ответчика из вашей квартиры и в таком же ключе, с такими же примерно формулировками и с такой же степенью ясности описываете именно свою ситуацию. Далее необходимо заполнить сведения о том, что ответчик выехал добровольно. Если у ответчика есть другое жилье и вы знаете о нем, то целесообразно указать об этом и указать, где это жилье находится. Необходимо также указать, что ответчику не чинились препятствия в пользовании квартирой, ответчик не исполнял обязанностей, по оплате жилья, коммунальных услуг надлежащим образом. В качестве примера я указал следующее. Ответчик выехал из квартиры добровольно, поскольку создал свою семью и хотел проживать со своей семьей отдельно. Ответчику никто не ищенил и не создавал препятствий в пользу квартирой, Ответчик не имел намерения вернуться в квартиру для проживания, поскольку выехал постоянно и никогда после этого в нее не приходил. Выехав из квартиры, но оставаясь прописанным в ней, ответчик не производил оплату жилья и не оплачивал коммунальные услуги. В отдельных случаях бывают очень хитрые ответчики, которые осуществляют оплату коммунальных услуг и жилья, производя какие-то минимальные платежи раз в полгода, там, либо раз в месяц по самой минимальной сумме, для того, чтобы создавалось впечатление, что они исполняют обязанности по оплате жилья и коммунальных услуг. В этом случае вы указываете, что ответчик не, не производил оплату жилья и не оплачивал коммунальные услуги, а указываете, что ответчик ненадлежащим образом производил оплату жилья и коммунальных услуг. На этом описательная часть искового заявления у нас подготовлена. У меня она получилась небольшая, уместилась на одном листе, у вас она может быть больше, может быть меньше. Никаких пределов по объему искового заявления не установлено. Поэтому вы можете описать гораздо больше, описать больше фактов. Чем больше и полнее вы опишите, тем яснее и понятнее будет для суда ваша ситуация. И возможно, тем проще будет суду сориентироваться для принятия правильного и взвешенного решения. В следующем видео продолжим заполнять исковое заявление.